У вас произошел инцидент во время пресс-конференции, который впоследствии был вообще повсюду, и у нас есть запись. Может быть, ты пояснишь, что случилось? Так, вот ты и Кормье – это тот, с кем ты будешь драться. Хорошо. Так, вот это Дэйв Шоллер, глава пиара отдела UFC. Его работа – не допустить проблем на стердауне, и, как ты можешь видеть, проблемы произошли. Почему он тебя толкнул? Воу. Да, это было ужасно, просто ужасно. И мой оппонент, он... Я думаю, он не привык драться в настолько больших боях, и он был очень взволнованным, нервным. И я знал, что это будет напряженный стардаун, потому как он смотрел на меня до этой сцены. И я типа, ну что ты собираешься делать? Я не собираюсь отступать. И мы подошли лицом к лицу, и он как каратист долбанул мне по шее. Я не могу этого допустить перед... Не, конечно не можешь. Я ж типа чемпион, и я должен поддерживать имидж. Yeah. Ну и в конце концов начали всех расталкивать, и начался какой-то дикий кипиш. Как думаешь, он сделал это, чтобы привлечь внимание? Что он спланировал это? И я не знаю, я много раздрался за титул чемпиона мира, это его первый раз, и мне кажется, эмоции взяли верх над ним, и он просто среагировал, и я среагировал. Он тебе не нравится, так? Мне он не нравится. Не нравится вообще. Даже ни капельки. Почему он тебе не нравится? Это так странно, вообще. Поначалу у меня не было с ним никаких проблем. Я встретил его за кулисами боя Леснар, Валаскис, и я слышал, что он олимпийский борец. И я тоже занимался борьбой, выиграл национальные соревнования за колледж, но однозначно у него есть преимущество в этом, потому что он олимпийский борец. И я подошел к нему, попытался завязать разговоры типа «Олимпиада», да? Он такой «Да, я боролся на Олимпиаде». Я говорю типа «Ставлю, что могу побороть тебя в любой день». И он просто бомбанул. Я даже не знал, что он так гордится, и он увидел преступление в том, что я изначально не знал, кто он такой, я не уважал его олимпийскую медаль. Он был четвертый, я даже... Даже не знаю, что ты получаешь, когда ты четвертый. Если четвертый, ничего. Ничего? Ты ничего не получаешь. Ты только получаешь ленточку, и на ней даже не висит медаль. Thing, but... Так что, да, я думаю, он просто был расстроен тем, что я не уважал его ленточку, и... Uh, yeah. Теперь мы враги. To... Ты должен уважать его ленточку. I... Воу, лучший из-за ленточки.